Здравствуйте! Сегодня мы продолжим решать задания по теоретической механике из данного сборника заданий. Группа авторов Яблонский и другие данного издания. Повторюсь, что и многие другие издания, вышедшие до и после этого года, и в других издательствах, они одинаковые. Сегодня мы будем решать Задачу из -за раздела кинематики твердого тела на поступательное и вращательное движение твердого тела. Это задача К2. Вторая задача по кинематике определения скоростей и ускорений точек твердого тела при поступательном и вращательном движении. Вот здесь нам дано условия задачи. Вы видите, что дано уравнение движения. по оси x или по какой-то координате x. У нас еще нет рисунка, что такое ось x представляет из себя. Даны какие-то начальные данные. координата в момент, нулевой момент времени, скорость в начальный момент и... Координата в какой-то произвольный момент времени Т2. И требуется определить коэффициенты, которые являются постоянными, обратим внимание, которые фигурируют в этом уравнении движения. И также нужно определить скорости и ускорение груза и точки М одного из колес механизма. Схема механизмов даны. Вот здесь идет значит, пример решения задачи. Вот данные, радиусы колес, Значения, координат и моментов времени определенных. И вот решение. Вот наша схема. Наша система состоит, как видите, из одного тела, которое движется поступательно по наклонной плоскости. x это координата до движения, прямолинейного поступательного движения этого тела. И двух спаренных блоков второго и третьего тела. Это у нас значит, спаренные блоки. Внутренние радиусы обозначены маленькими буквами R, внешние большими буквами R. И требуется там, кстати говоря, определить еще точку M. Вот в нашем случае точка М расположена на внутреннем обводе третьего тела, то есть второго колеса. И вот решение приводится. Обратим внимание, что решение очень-очень, вот оно, компактное, то есть задачка несложная. Может быть именно поэтому давайте мы уделим некоторое время все-таки входным данным. и Тому, как же у нас выстраивается в голове решение задачи. Итак. нам дано наше задание. Задание К2. Определение скорости и ускорений напомню это в общем-то векторные величины при поступательном и вращательном движении Тела. В данном случае напишем АТТ абсолютно твердого тела, потому что именно такие тела рассматриваются в курсе теоретической механики. Гибкие тела, так же как газообразные жидкие, не рассматриваются. Итак, наша задача, как я говорил всегда, это что такое? Это построение нашего мостика между берегом Дану. и берегом найти вот здесь у нас лежит наше решение в виде при этом у нас здесь есть какие-то данные здесь у нас есть тоже какие-то данные о том что нам надо найти а здесь у нас есть какие-то правила, методы, приемы. Для того, чтобы построить этот мост. Давайте вот сейчас попробуем разобраться с нашей задачей. И понять, что же мы делаем, когда рассматриваем наши данные. Думаем о том, что нам надо найти и вспоминаем вот эти приемы и методы решения. Как же строится этот мост? Например, на примере этой задачи. Итак, нам дана схема механизма. Ну, замечательно. Дана и дана. Давайте ее перерисуем. Раз, два, три. Важно ли нам расстояние между ними? То, что они не на одной оси центра. Не знаю пока. Но здесь они на разных высотах. Давайте так и запишем. Здесь что по внешнему... Обводу. Хорошо. Итак, нам дана вот такая схемка. Неподвижная наклонная поверхность. По ней движется тело. Оно движется поступательно. И приводится оно в движение за счет вращения вот этого колеса. Вот его центр. В свою очередь, это колесо представляет часть спаренного блока. Значит, вот эта высота была первого, значит вот где-то высота второго. Давайте здесь нарисуем. Вот он второй блок и как там были они перекинуты по внешнему ободу. Да? да, вот центр второго колеса. Здесь у нас ременная, допустим, передача, вот так вот стоит это дело. Итак, это у нас второе, первое тело, это у нас второе тело, это у нас третье тело. И нам были даны также какие-то еще числовые значения. Напомню, какие это у нас. Все радиусы X0, V0, X2, T1 и T2. То есть, нам были даны все радиусы R2, R2, R3, R3. Потом бы нам была начальная координата. Напомню, X координата. Это что такое? Значит, вот это у нас ось X. Начальная точка, значит, это координата на этой оси. Допустим, эта ось, вот она где-то длилась. Вот это ее нулевая точка, а этой оси где-то она была введена. И x0 это координата в начальный момент времени. Точно так же нам было дано v0. То есть, фактически, нам было дано и t0. И нам еще было дано два момента времени t1 и t2. И во второй момент времени нам тоже было дано что-то нам было дано x2 координата x2 вот что нам было дано Мы можем сразу заполнить это в виде таблицы давайте сделаем это я выведу слегка за видимости но думаю ничего смертельного значит R2 50 сантиметров а так не получится R2 50 сантиметров тогда вернемся все -все назад так 25 65 40 25 65 40 и что там у нас далее 14, 5, 168, 14, извиняюсь, 14, 5, x2, 168. Значит, это, скорее всего, в сантиметрах, а это в сантиметрах в секунду. Сейчас проверим. Это в сантиметрах, это в сантиметрах в секунду. Т1, первая и вторая секунда. Значит, это 0 секунда, 0, 1, и 2. Все это в секундах. Итак. Вот наши данные. Что нам требовалось найти? А, нет. Нам еще было дано что-то. Нам было дано уравнение движения. То есть, нам было дано, что уравнение движения имеет вот такой вид. x равняется c2 Квадрат времени, C1 первая степень времени, C0 время в нулевой степени. То есть уравнение движения имеет вот такой вид. C2T квадрат плюс c 1 Т плюс C0. И что же нам требовалось найти? Это все нам было дано. Напоминаю, нам требовалось найти следующую штуку. Нам требовалось найти вид этого самого уравнения движения. То есть найти C0, C1 и C2. Вопрос плюс, там еще дополнительно требовалось, напомню, что у нас скорость и ускорение груза точки М в момент времени T равное t1. Давайте мы их обозначим, соответственно, ВМ1 и АМ в момент времени 1. Тоже вопрос. Напоминаю, в общем-то, это векторные величины. Поскольку там речь шла не о модулях этих величин, то лучше так и писать. Мы ищем скорость и ускорение точки М в момент времени т один. Вот что нам требуется найти. Вот мы разобрались с тем, что нам дано, и с тем, что нам требуется найти. Как же решать, какой прием здесь вспоминать и метод. И что же возникает, например, у меня в голове, когда я просматриваю вот такие данные, и такое требование, задачи найти. Мне нужно найти какие-то постоянные. Естественно, я должен сразу вспомнить элементарные вещи, например, из математики. Чтобы найти какое-то неизвестное, мне нужна вообще-то хоть какая-то функциональная связь между неизвестным и известным. Эта функциональная связь у меня, в общем-то, имеется. То есть, вот здесь у меня... Давайте я сейчас слегка передвину сюда... У меня есть, в общем-то, очень неплохая функциональная связь. Давайте я буду зеленым писать то, что не буду. У меня имеется связь между моими неизвестными и известными. В качестве неизвестных у меня фигурирует что здесь. Например, в первом требовании найти постоянно C0, 1, 2. Правильно. А в качестве известных у меня фигурирует что в этом уравнении, у меня фигурируют какие-то параметры. В данном случае параметры состоят из двух элементов, из координаты и времени. То есть у меня эта связь есть. Из этой функциональной связи, то есть вот из этого уравнения, я должен найти мои неизвестные. Что я должен сразу вспомнить дальше из математики элементарной? Ну, хотя бы то, что если у меня имеется одно уравнение, то я из него могу в лучшем случае найти одно неизвестное. То есть, для трех неизвестных, раз, два, три, мне нужно, соответственно, какой вывод из этого следует? Мне нужно получить три уравнения. Давайте мы продолжим в следующем видеофрагменте, а то этот уже становится очень емким по времени.